То так я кота-та-та-та-сета та та та та та та, и запусмом дельна там. Мой папаша пилка гбочка, и погиб он. Ахам. И погиб он от вина, я одна осталась, дочка. Запил как бочка, и погиб он по двинам. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Стоит мне только издели увидеть вот это поэтическое создание, как у меня мороз по коже протирает. Повестки, батюшка. Мой папа шапил как бочка и погиб а на 12, я а нам осталась дочка из-за уза мама Ах, кисия, эфир, полубогиня, миллион восторг, а заглянешь в душу? а обыкновеннейший крокодил. О, хо -хо -хо. Да, было время, когда я валял дурака, О, миндальничал, влюблялся, страдал на луну, хо -хо -хо -хо. трещал, как сорока, об эмансипации, прожил на нежных чувствах половину своего состояния. Довольно? Теперь меня не проведете. Очень черные, очень страстные, губки бантиков. Ох ты, ямочки на щеках. Да я за это, сударня, сейчас медного гроша не дам. Поверьте, батюшка. Ах, черт. Проценты завтра платить. Давай одеваться. Собирай веселя, поедем по должникам. Мать? Давно бы, батюшка, собраться пора за своими деньгами-то. Ну, давай. А вот здесь не поместить попов сказывай с полгода, как помер уже. Ну давай, давай. Жена-то ли, ей еще долг заплатить, а али нет? Жена? Так попов-то помер? Помер, батюшка, помер. О, чушки. Так я к ней ни за что не поеду. Ох ты, черт возьми. Для меня легче на почке с порохом сидеть, чем разговаривать с женщиной. Жена, Попова жена. Субтитры Хорошо, барыня, губите вы себя только. Николай Михайлович померли, так тому и быть. Божья воля! Царство им небесное! У меня тоже старуха в свое время померла. Что ж, погоревал, поплакал в месяц и будет с нее. А если цельный век лагерь опять, так и старуха того не стоит. Ты видишь, Николя, как я умею любить и прощать. И тебе несовестно, вот тут изменял мне, делал сцены. Моя панька, верная жонка, заперла себя на замок и буду верна тебе до могилы. Да, до могилы. Чем эти самые слова велели бы запреть Тоби или Великана? или к соседям в гости. Парень, матушка, что вы, Господь, с вами? Ах, ах, он так любил Тоби. Лука, прикажи ему дать сегодня лишнюю осьмушку овца. Слушай. с молоком, жить бы в своем удовольствие. Красота-то ведь не навеки, Дадина. Пройдет годов десять. Сами захотите павой пройтись, а господам офицерам пыль в глаза пустить, а он поздно будет. <музык> Рыбловик полк стоит, так офицеры чистой конфеты. Я тебя прошу, Лука, никогда не говорить мне об этом. Ты же знаешь, что с тех пор, как умер Николай Михайлович, жизнь потеряла для меня всякую ценность. Тебе кажется, что я жива. Это только кажется. Мы, мы оба умерли. Я дала себе клятву, до самой могилы не снимать этого совора и не видеть свет. Слышишь? Слышишь ли ты меня, Николя? Алван, Дурак, скотина! Не принимаю. Ты с кем разговариваешь? Сударь! Получай! Болван! имею представиться. Отставной поручик артиллерии Григорий Степанович Смирнов землевладелец. Что вам угодно. Ого. Вынужден побеспокоить вас, сударня, по весьма важному делу. Ваш покойный супруг остался мне должен 1200 рублей. А так как у меня завтра предстоит платеж в земельном банке, то я прошу вас, сударня. Уплатить мне эти деньги сегодня же. Тысяча двести? Да. А за что мой муж остался вам должен? А он <coughs> покупал у меня овес. Да. Так ты же не забудь, Лука чтобы Тобе дали лишнюю осьмушку овса. Если Николай Михайлович остался вам должен, то, разумеется, я выплачу. Но вы меня извините, пожалуйста. У меня сегодня нет свободных денег. Послезавтра вернется мой приказчик из города, и я прикажу ему платить. К тому же, сегодня исполнилось ровно семь месяцев, как умер мой муж. И у меня такое настроение, что я совершенно не расположена заниматься денежными делами. А у меня, нет. Сударыня... Теперь такое настроение, что если я не уплачу проценты в земельный банк, то принужден буду вылететь в трубу вверх ногами. Послезавтра вы получите ваши деньги. А мне нужны деньги не послезавтра, а сегодня. Извините. Сегодня не могу вам заплатить. Извините, а я не могу ждать до послезавтра. А что же делать, если у меня их нет? Так, -с. значит, вы не можете заплатить. Не могу. Это ваше последнее слово? Да, последнее. Положительно. Положительно. Ну что ж, так и запишем. <свеч> а еще хотят, чтобы я был спокоен. Сегодня с утра езжу по кредиторам, и ни одна канарья не платит. Я ясно сказала, приказчик вернется, тогда и получите. Я не к приказчику приехал, а к вам. Такой дешевый! Извините, за выражение. Извините, милости берите, но я не привыкла к такому тону. Ох! Скажите, пожалуйста, настроение? Не расположено. Я вас спрашиваю, а мне-то надо платить проценты? Да мне-то проценты платить надо или нет? Я вас спрашиваю. Фух, как ясно! А? Останусь и буду торчать здесь. Пока не заплатит. не больны и не принимают. Не принимают? И не надо. Эй! Семен! Распрягай лошадей! Я здесь остаюсь! Вы себе позволяете, судач! Ты это с кем разговариваешь-то, а? нелегкая. Как я в зол. Неделю будешь больна, так я неделю просижу здесь. Не тронешь, ямочкой на щеках. Двадцать пять. Двадцать шесть. Рям, пам рям пам рям рям-пам-пам, рям пам Пам-пам! Мой папа шатил как бочка, и погиб он над Я одна, осталась дочка. И зовут меня нана, я и вошла в И зовут спам-зелень нана. Да, нана. черт. Да чего разозлил мне этот шлейф? Я и криво, шаловливо. Двадцать пять. Тридцать. Нет, видно, и вправду придется уйти в монастырь. Да, монастырь. Тридцать шесть. Тридцать семь. Эти сорок один, эти эти сорок три. ты, как я, зол! Вот что ли выпечет. Человек, человек. Милостивый государь. Прошу вас, убедитесь. Не нарушайте моего покоя. Не кричите! Здесь не конюшня. Сударня, уплатите мне деньги, и я уеду. Не дам я вам денег. Вот, надо было не отстаните. Вот нагло не получите ни копейки. Сударня, я не имею счастья быть ни вашим женихом, ни вашим супругом. Да. Поэтому прошу вас, не делайте мне сцены. Я этого... Не люблю. Вы что же, сели? Да, сел. И не уйдете? Нет, не уйду. Хорошо. Лука, выведите этого господина. Я из тебя салат делаю. Милостивый государь, вы не умеете себя держать в женском обществе. Нет, я умею тебя держать в женском обществе. Нет, не умеете. Вы грубый и невоспитанный человек. Ох ты! Извините, пожалуйста. А как же с вами прикажете исчезняться? По-французски, что ли? Живу при водах? Как я счастлив, что вы мне не платите денег. Так? Немного и грубо. Ох Ох! Не умно и грубо. Я с ударня на своем веку видел женщин Ха! больше, чем вы воробьев. <плёк> да, я три раза стрелял в дуэлях из-за женщин. Двенадцать женщин бросил я, девять бросили меня. Довольно? Довольно? Меня не тронут больше машин. Очень черный, очень страшный. Эх, губки бантиков. кисия, эфир, полубогиня. А заглянешь в душу обыкновеннейший крокодил. Обыкновеннейший? <morpar> <morpar> <мит> Крокодил. Сударня, я присутствующих не говорю. Ух ты, черт, меня возьми! Если женщина умеет любить кого-нибудь, кроме поломок. А кто же это, по-вашему, умеет любить? Мужчина? Рогатая кошка. Черт, я знаю. Мужчина! А? Ты. Мужчина умеет любить. Скажите, какие новости? Мужчина, верен в любви! Да! Вы как вы смеете мне говорить это? Мужчины, верны в любви! Слушайте, из всех мужчин, которых я когда-либо знала, самым лучшим был мой муж! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! молодость, жизнь, счастье, состояние. Вот, вот что я нашла после его смерти. Вот, вот, вот, вот. Ой, ух ты, ой. Полный ящик, полный ящик, полных писем. Вот, вот, о! И все же я ему, и постоянно. Я заперла навеки себя вот в этих четырех стенах. И до самой могилы я покрылась не снимать этого траура. Траура? До самой могилы! Пути... А -а -а. Дай эти фокусы! Однако на пудриться-то не забыли. Вон убирайтесь сейчас сюда! <sniffs> Убирайтесь отсюда, бог! Медведь! Бургон! Монстр! Что? Что вы сказали? Что вы сказали? Монстр! Монстр. Ах, ведь ведь вы думал. Позвольте, какой же вы имеете право оскорблять? Да да, оскорбляю. А что вы думаете? Я вас боюсь, медведь! Медведь, медведь, медведь! Давай, Лен! К барьеру! Что? К барьеру стреляться. Стреляться хотите? Стреляться. ха What are you doing? Такс, отличные дуэльные пистолеты, девяносто рублей за пару. Прежде научите вы меня, как стрелять. Никогда не держала пистолет в руках. ха ха ха а. вот это да. А. Сударня, сударня, пистолет держится так. Так, такс, так, так, так, и рэд. Женщина, как бы того, как бы смертоубийства не было. Главное условие не волноваться. <coughs> так, потом нажимаете пальчиком вот эту штуточку. Ну какие глаза! Даже убивать жалко! Ну? Потом, потом старайтесь, чтобы не трогнула рука! Неудобно! Идемте в сад! Давай, что вы мне нравитесь. Я ему нравлюсь. Ага. Он исчезнеет говорить мне, что я ему нравлюсь. Дарня, я почти влюблен. Черт возьми, какая у вас ломка имеется! «Стреляйте! Стреляйте! Тринадцать женщин против меня! Девять против меня! Ни одной из них! Я не любил так, как вас! Руку предлагаю, да или нет?» «Стреляться? О, вы не можете себе представить! Какое счастье умереть под взглядом этих чудесных глаз! Умереть от револьвера, который держит за маленькой бархатная ручка!» Я, кажется, с ума сошел. Сударыня, сударыня, вы все еще сердите. Поверьте, я стану чертовски смешан. Решайте. Сейчас же я порядочный человек. Я стреляю и попадаю в пули в подврошенную копейку. Я имею 10 тысяч годового дохода. Я имею педичных лошадей. Хотите быть моей женой? Прощайте! Позор, сраб, раскид, разлимонился, рассеропился, стоял на коленях, как какой-то дурак. Ха, пять лет не влюблялся и, здравствуйте, втюрился, как оглоблен. Я золото, как я золото. Ну, что вы стоите? Убирайтесь. Я вас ненавижу.